И всем привет! С вами Dark Slash, и Мы сегодня будем играть в Амнезию прошлого. Самая первая Амнезия. Что ж, погнали на нормале. У меня в принципе запись записывалась, но без звука, поэтому вот так. Не Сейчас будет со звуком. вещи нельзя забывать. День идет за мной торопиться меня зовут даниэль я живу в лондоне в мэйфэйр что я натворил это безумие нельзя забывать нельзя я да да не забывай остановить остановись меня зовут я даниэль Так, по быстренькому. Сейчас пройдем самое начало. Так, идем, идем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Пожалуйста, пожалуйста. Давай. Все, погнали. быстренько вот так нам туда не надо не бойся ну пожалуйста не надо Ну куда ты лег спать Ну давай уже это беги все нормально туда не заходим потому что нету надобности заходим туда все сейчас дойдем до этого момента там где остановились это рядышком. Поэтому я так долго спидранить здесь не буду. Так, берем. Давай, давай, давай. Так, тап. А масло, нормально. Так, а нам нужно обратно что ли, да? Или сюда? А сюда нам надо. Блин, кошмар. Ничего страшного, в темноте сможем. Открывай. 15 августа 1839 года. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, в твоей голове не останется ни одного воспоминания. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы, потому что у тебя есть цель. Ты — мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Броненбурского все еще вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Иди во внутреннее святилище, найди и убей Александра. Он старый и слаб, а ты молод и силен. Ты легко с ним справишься. И еще одно. За тобой идет тень. Это оживший кошмар, который разрушает все на своем пути. Я перепробовал многое. От нее не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. Искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль. Берем масло. И Здесь рычажочек. Мы уже рядом. Мы здесь застряли. Там лаборатория, а там архивы. Все. Это в замке, Александр? Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми камеру. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутренние светильники. Так, записывается. Все. Хорошо. Ой, как хорошо. Самый главный зал, он находится за камерой переработки. На самом деле, он в глубине скал под Брененбургом. Так. Архивы. Что-то здесь надо сделать. Что-то страшно. Можно. Я пока что ненадолго сделаю вот так. Все. 16 мая 1839 года. Беспощадное африканское Солнце по-прежнему мешает экспедиции. Копать невозможно до заката. До сих пор ума не приложу, как профессор Герберт обнаружил в этой пустыне нужное место. Я снова спросил его про гробницу. А он в ответ рассказал мне легенду о Тинхинан, матери всех людей. История, конечно, занятная, но я теперь просто уверен, что он что-то скрывает от меня. Тем вечером в песке мы обнаружили проход, который вел в подземное каменное строение. Профессор уверен, что это гробница, которую мы ищем. Он приказал расчищать ход, хотя была уже поздняя ночь и жуткий холод. Завтра я поведу людей в гробницу. Попытаюсь добраться до усыпальницы. Чтобы не скрывал от меня профессор, мы наверняка найдем тут что-нибудь стоящее для британского музея в Лондоне. Так, а вот теперь сюда нам надо. Что-то я не хочу сюда. Лучше сюда пойду. Страшно маленькая, если честно. Честно. Тише, тише. Да блин, не пугай. Я Страшно. Давай быстрее. Страшно. Берем. Здесь ничего. Нифига себе. Можно я не пойду? Все, закрою лучше. Ну игра, но не пугай, ⁇ -мо ⁇ Страшно же. 18 мая, 1839 год. Руки дрожат. Но я должен написать о случившемся. Иначе боюсь, что забуду что-нибудь из-за нервного потрясения. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Факелы горели тускло в затхлом воздухе подземелья. Арабы оказались суеверны они были напуганы и громко спорили. Меня начал доставать их галдеж, и собравшись силами, я прикрикнул на них, чтобы шли вперед. Мы спускались по скатам и разбитым ступеням гробницы. Меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Мы думали, что гробницу построили в IV веке, но камни казались куда древнее. Извилистый коридор привел нас в огромный зал. По стенам стояли статуи, подобных которым я в жизни не видел. Они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми. Меня до сих пор преследует это чувство. В конце зала была огромная каменная плита, которая закрывала путь дальше. Я приказал поднять ее, и стоило мне пройти в узкий проход, как плита рухнула. Я был в ловушке. Ну да... Да я, наверное, тоже в ловушке. Страшно. Ладно. Ничего не страшно. Тихо! Йо. Ничего не боюсь, ничего не боюсь, ничего не боюсь. Пожалуйста, ну не надо, -мо. моё хм. Страшно, вырубай. Не надо больше так. Никого нету? В смысле? Ну, Блин. Я не могу даже поиграть. Ладно. Здесь точно кто-то есть. Не пугай игра, пожалуйста. Игра, ну, пожалуйста, не надо. <смех> Остановись, игра, пожалуйста, не надо. Чё? Ч? 17 мая. 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность. Пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Он не спешил есть, проснуть да. в темноте. Я чувствовал а. его притяжение. А на него еще надо посмотреть. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. так наверное игра успокоилась все я на это надеюсь так че здесь сундучок открываем ну кто там играет а большая часть замка слишком древняя не обслуживалась веками когда придет тень все может обрушиться мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. А да, это как-то получить. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Ага. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью. Понятно. Так, здесь. Дальше, дальше, дальше, дальше. Здесь. Здесь. И здесь. Ладно, погнали. Оп. О. Ключ все он ушел так а сохранится можно здесь пожалуйста так ну субтит... а нет три вас оставить А это я так бегу, -мо. О, еще. Забираем. Стул помоги, бля. Давай. Я что одной рукой это все делаю? Прикольно. Не поддается. Это кто вообще? Все. Это разве страшно? Ладно. Да я еще его лица не видим а ага, ключ есть от а чего он от двери скорее всего да куда идти там открыто это лаборатория а здесь чё? ключ неплохо Ладно, сюда Так, видосик идет Ну, почти 20 минут Нормально Угу. Игра, игра, игра. Ты что творишь? А как от этого избавиться, стойте? Ч они по экрану пользуют? Стойте. Это.. Это страшно. Так, привет. Ч? Опа! Давай, вставай. Успокойся, успокойся, успокойся. Давай, давай. Восстанавливайся. Найс. Хоть как-то восстановили. Окей. А, это вот так. Так тоже же легко типа сложно, да? Ну давай, быстрее. Так. Так, и это еще, да? Поронить надо. Все сделал. Что дальше? Здесь я был. О. Открыть можно. Нельзя. Ну ладно. Это печально. Так, установили. О. Ладно, это жутко. Это страшно. Давайте... Это здоровье, а это... А как его это? Стойте, не понятно. Ее уже можно восстановить как-то. Или нельзя? Ой-ой-ой. Капец, как неудобно сейчас играть. Ой, ребята. Ой-ой-ой-ой. Капец. Сложно поворачиваться. ⁇ -мо ⁇ капец. Ничего не видно. А сколько нам надо? Три или четыре? Наверное, четыре. Боже мой, ну давай, все будет хорошо, да не. Ну... Что бывает? Ну, давай. Вот, вот, смотри на свет. Все. О, да блин. Какой же звук, боже мой. Вставай, а чё все так хорошо стало? Что происходит? О, моя грустная. И сейчас Что за чёрт? Бегай, сделай что-нибудь. Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь, Александр? Ты подлый ублюдок! Выпусти нас! О, последняя. Так, получается. А это... а, это карта. А, -а, -а я мог с помощью карты, оказывается, здесь. Все это пройти. Понятно, мне придется сейчас назад пойти. Что-то там еще сделать, да? Ладно. Л лаборатория следующая, да, по идее. Ладно, идм. Ну нету, нет. Ну нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно. Это да было больно, пожалуйста. Но здесь я знаю, куда бежать, поэтому, ну, это уже не страшно. Это не страшное место. Здесь бы свет. Вот. не надо сталс она нужно больше губрида и одна часть крепкой бочки Сюда, да? Ага. Открутить. Открутить. И кислота, да? Ага! И теперь мы, пойти идее, можем удалить, да? А -а -а -а. А как выбираться? Подождите, а как? Здесь же нету отсюда теперь выхода. Или есть? Да, конечно, весело. нельзя а здесь же ничего нету куда можно было бы сбежать просто может быть вот так как-то можно Не, ну это наверное слишком сложная загадка да я угадал это надо что-то вот так сделать потом так наверное это не так все делается и это я просто что-то усложняю. Наверное, это вот такое решение. Ну просто по раз попробую. Чего уж там? Ну да, нормально. Может быть это так надо было. Может быть это не так надо было. Нас же я вот так все прошел. Так, ладно. Получается сюда надо. И кислоту юзать. Да? Ой, там уже что-то страшное идет. Ладно, думаю, вот на этом плане можно заканчивать. Ладно. С вами был Dark Slash.